Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы с вами поговорим о мерах профилактики респираторных вирусов инфекций средствами ВИВАСАН. Надо сказать, что статистические данные, довольно удручающие по респираторным вирусам инфекции в мире, 95% всех инфекционных заболеваний составляет именно эта группа болезней. Ежегодно в мире страдает до 500 миллионов людей, этими заболеваниями, и 2 миллиона погибают. В России особенно острая сложилась ситуация с коронавирусной инфекцией. Одним из представителей респираторных инфекций заболело уже более 4,5 миллионов человек и погибло на данный момент уже более 100 тысяч человек. Возбудителем респираторных инфекций являются вирусы. Это довольно распространенные возбудители, которые не живут в организме, то есть которые не живут самостоятельно, а живут в организме, и представлены они миксовирусами, аденовирусами, кишечными инфекциями, риновирусами и вот последние это коронавирусы. Они облигатные паразиты, живут за счет а, человека. Пути передачи инфекции основной это воздушно-капельный, при кашле и чихании. Существуют и э, бытовые способы, они менее значимы, но они имеют место быть. Это прикосновение к лицу, рукопожатие, при уходе за больными людьми, при контакте с загрязненными поверхностями. Основной путь передачи, мы уже сказали, это воздушно-капельный путь и э, дополнительный это бытовой путь. Надо сказать, что при чихании кашля вирус может расписаться до 7 метров. Механизм внедрения довольно простой. Вирус имеет определенные ферментные системы, которые растворяют оболочку клетки и за счет этого внедряются в клетку и уже размножаясь в этой клетке, дают новую популяцию вируса, который уже распространяется по всему организму. Самое частое и грозное осложнение, которое возникает при респираторных вирусных инфекциях, это воспалительный процесс в легких, так называемые пневмонии вирусные. Профилактика респираторных вирусных инфекций несложная, но не все, к сожалению, ее соблюдают, и не все, не все даже знают меры профилактики. Прежде всего, для профилактики нужно прикрывать рот и нос, который является основным источником выделения вируса из больного, у больного человека. Это частая обработка рук, потому что через загрязненные руки могут попадать вирус э, в полос носа и рта. Это э, проветривание помещения, потому что при вирус может погибать или выводиться из э, помещения. Это смазывание носа защитными мазями. Ну и одним из ведущих средств профилактики является ношение защитных масок в общественных местах. Существует два вида профилактических мер. Это специфическая профилактика, мы прекрасно это знаем, это вакцинация населения и от гриппа, и от других инфекций, особенно пневмокока и коронавируса сейчас уже. Ну и неспецифические методы, как мы уже говорили, это ношение масок, мытье рук, социальное дистанцирование. Это витаминизация и минерализация организма. И одним из очень эффективных, популярных в настоящее время – являются методы профилактики посредством применения эфирных масел, так называемая ароматерапия. Для проведения ароматерапии используются эфирные масла. Их довольно много, их, их большое количество, обладающие разными свойствами. Надо сказать, что в настоящее время поступают в компанию ВАСАН новые продукты, направленный на профилактику вирусных инфекций. И одним из ведущих средств будет гигиенический спрей по уходу за полостью рта и полостью носа. Он содержит довольно большое количество эфирных масел, такие как лимон, мята, лаванда, гвоздика, чайное дерево. Ну и одним из ведущих компонентов является экстрагорефлютовый косточек. Это очень эффективное средство в борьбы с бактериальной инфекцией, противовирусов и даже грибковых поражений э, полости носа и полости рта. Надо сказать, что э, способ применения довольно простой. После гигиенического ухода за полостью носа, то есть промывание там, той, той же самой морской водой, э, один-два раза в день э, в полости носа и полости рта, забрызгивает этот спрей по два впрыска в каждый носовой ход в течение трех недель. Потом делается перерыв на 2, 2 недели, и этот спрей можно дальше применять с таким же интервалом. Очень хорошей композицией эфирных масел из новых является GoAway, так называемая композиция. Это композиция, которая обладает довольно хорошим иммуномодулирующим действием и в плане профилактики для повышения напряженности иммунной, иммунной системы, повышения сопротивляемости организма к инфекции подходит это эфирное масло. Одновременно это эфирное масло способствует более утоляющему действию, дополнительное действие, это борьба с насекомыми. Ну и одним очень важных компонентов действия этого эфирного масла является релаксация и седатация организма, то есть успокаивающий эффект. Свойства этого, этой композиции... Обеспечивает э, надежную иммунологическую защиту организма человека, вот, обладая выраженным антибактериальным и иммуномодулирующим действием. Это основная заслуга этого эфирного масла. А сопутствующие – это отбугивающие действие от насекомых, это более утоляющий эффект при особенно мышечных болях. Ну и дополнительный эффект – это релаксация и э, антидепрессивные действия. Применяет эту композицию как и традиционные все эфирные масла. Одна-две капли э, на 5 квадратных метров площади помещения, 3-4 капли в медальон, 5-6 капель на э, процедуру в виде арома ванны, 3-5 капель на 10 мл базового масла. Это растирание больных мест, ну и обогащение косметических средств различных из расчета 3 капли на 5-10 грамм косметической основы. Очень хорошая композиция э, гигея, э, которая э, содержит э, хвойные компоненты, такие как еловые хвоя, сосна, и э, активные иммуномодулирующие эфирные масла розмарина, лаванды и мяты перечной. Они обладают очень выраженным противовоспалительным и отхаркивающим действием, утоляющим действием. А главное для нас в плане профилактики является адаптогенный и иммуномодулирующий, иммуностимулирующий эффект от эфирных масел. Важное свойство этой композиции – это общетонизирующие действия, так как мы знаем, что при респираторных инфекциях любых возникает так называемый эффект астенизации, ослабление организма человека, поэтому эта композиция будет передавать силу и бодрость организму человека действие довольно выраженное антибактериальные противовирусное, противогрибковое. это более устраняющие действия очень неплохое отхаркивающее действие, важное при респортнорных инфекциях ну и важное очень действие борьба с постинфекционной астении то есть ослабление в организм слабостью утомляемость снижение аппетита и так далее. Применяет гигею так же, как и предыдущее масло, в таких, в таких же концентрациях традиционно 1-2 капли на 5 квадратных метров площади помещения при аромалампе, 3-4 капли в аромомедальон на, на сеанс, ингаляции 2-3 капли на 0,5 литров горячей воды, Арома ванной 5-6 капель на процедуру при температуре 37 градусов воды и 10-20 минут экспозиции. Ну и растирание 3-5 капель на 10 мл базового масла. Очень хорошее масло, которое появится в ближайшем будущем у нас, это масло сандала западноиндийского. Масло обладает очень выраженным противовоспалительным действием, обладает прекрасным антидепрессивным действием и, и особенно у людей с хорошим сном нормализует сон. Вот, надо сказать, что при респираторных вирусных заболеваниях очень частным симптом является нарушение сна. У гипертоников это масло будет снижать артериальное давление, а у людей с метеопатией, с метеозависимостью, оно будет обладать выраженным адаптогенным эффектом. Ну и традиционно, как в Индии, так и во всем мире, это масло используется для регенерации кожи и разглаживания морщин, поэтому она широко используется для обогащения косметических средств. Очень эффективное средство борьбы с воспалительными процессами, особенно органов дыхания. Прекрасное средство по уходу за кожными покровами, причем для кожи любого типа. Эффективное антидепрессивное средство, которое позволяет нормализовать сон и снимать явления тревожности. Масло, которое способствует нормализации артериального давления у лиц, страдающих вегет, сосудистой дистонии, гипертонической болезнью. Ну и омолаживающий эффект сандала очень известен, поэтому его широко используют для обогащения различных косметических средств. В свое время сандал индийский широко используются для борьбы с угревой сыпью. А способ применения этих масел аналогичен а, предыдущим маслам, концентрации те же, я не буду повторяться. А, поэтому а, вы прекрасно все уже знаете, что использование это, этого чистого стопроцентного масла а, соответствует всем канонам использования его традиционной ароматерапии. В целях профилактики а, респираторно-вирусных инфекций... Особое значение уделяется применению экстракта графрутовых косточек. Надо сказать, что это одно из самых эффективных средств борьбы с бактериальной, вирусной и грибковой инфекцией. Его можно использовать внутрь, можно использовать для обогащения косметических средств, но традиционно люди, использующие экстракт графрутовых косточек в дозе от 10 до 30 капель на стакан кипяченой воды, активно профилактируют респираторные инфекции ну а если уже человек заболел то это эффективное средство именно борьбы с ними и снижение осложнений которые могут возникать при респираторных заболеваниях дозировки у экстракта они могут быть различны в зависимости от массы тела в средние составляет 10 20 капель на, на стакан воды а, за 30 минут до еды применяют его в течение двух-трех недель. Очень важным а, средством а, компании Вивасан является иммуностимулирующий, иммуномодулирующий Бат, иммунфит. Он содержит биофлавоноиды, витамина С, а, обладающие иммуномодулирующим и противовоспалительным действием. Сюда входит а, черная бузина, всем вам известная, эфирные масла холина, органические кислоты, которые укрепляют слизистую оболочку одновременно, повышает сопротивляемость организма и модулирует иммунную систему организма человека. Сам продукт обладает выраженным иммуномодулирующим действием, жаропонижающим, противовоспалительным, мягким отхаркивающим действием, отчасти мочегонным, обладает успокаивающим действием и общеукрепляющим действием. Особенно важен наличие витамина С, которая стимулирует иммунную систему. Применяет иммунфит по столовой ложке 2 24 раза в день во время еды и в течение двух недель. Противопоказан препарат кормящим мамам. Надо сказать, что препараты иммуномодулирующего действия противопоказаны больным, страдающим аутоиммунными заболеваниями, такими как коллагенозы, ну и рядом а, других заболеваний онкологического характера ликозы и туберкулез. Очень важно для профилактики респираторных инфекций применять витамин С. Причем доза витамина С может быть более суточной потребности. У нас этот продукт представлен в виде ацеролы, жевательных таблеток, они обладают иммуностимулирующим действием, укрепляют сосуды, активируют защитные свойства слизистых оболочек, препятствуют проникновению вирусов через них внутренние организмы человека стимулирует выработку коллагена и обладает еще активирующим действием на обмен организма человека. Надо сказать, что это эффективное сосудоукрепляющее средство, но важным фактором, безусловно, является его иммуностимулирующее действие. применяется от одной таблетки два раза в день во время еды в течение месяца. В целях профилактики и повышения защитных свойств оболочки верхних дыхательных путей рекомендуется принимать омега-3 жирные кислоты. Они представлены у нас продуктами Витал или омега-3 Форта. В частности, они содержат омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают барьерные функции э, слизистых оболочек. Это основная функция омега-3 жирных кислот, которая повышает э, сопротивляемость организма и препятствует внедрению вируса в организм человека. Помимо прочего, у вируса есть еще и очень важные побочные действия. Это кроворазжижающее. Что очень важно, особенно вот при коронавирусной инфекции, так как одним из симптомов является повышенная свертываемость крови. Применяет витал плюс повода таблетки два раза в день во время еды в течение 2-3 недель. Важным иммуностимулирующим продуктом является бодрость на весь день или АЗ-компакт, так называемый, очень популярный продукт среди потребителей нашей компании. Обладает полным комплексом витаминов и основных макро- и микроэлементов, это важный фактор метаболизма в организме человека, он является основным иммуностимулирующим фактором. Одновременно а, бодрость на весь день обладает общетонизирующим действием и снимает симптомы астении у больных, а, страдающих либо сезонными снижениями иммунологической защиты, либо уже а, страдающими заболеваниями или перенесшими инфекцией. Бодростный на день принимается по таблетке один раз в день во время завтрака в течение 1 трех месяцев. Крем-тимьян – важный фактор борьбы с инфекцией и особенно для профилактики. Широко известен среди потребителей, содержит тимьян белый и эфирные масла, которые обладают противоспалительным и иммуностимулирующим действием. Надо сказать, что местное применение в области носа, а, в области грудины позволяет рефлекторно воздействовать на верхние дыхательные пути, способствует расширению бронхов, отхаркивающему воздействию, ну и усиливающему а, противовоспалительное действие других а, продуктов, которые мы рекомендуем, и для профилактики, и для коррекции уже вирусных инфекций. Обычно наносится в область носа, в область грудины и, и межлопаточной области два раза в день. Спрей мамобия, содержащий эфирные масла, тоже как и спрей гигиенический, может использоваться для профилактики респираторных вирусных инфекций, так как содержит эфирные масла, особенно масло эвкалипта. Вот, надо особенно остановиться на этом масле, потому что масло, по последним научным данным, обладает э, высокой активностью против э, вируса коронавируса. Вот. Одновременно масло эвкалипта, повышает насыщение крови кислородом и уменьшает явление гипоксии, то есть кислородного голодания тканей. Вот. Широко применяется для профилактики простудных заболеваний, в частности коронавирусной инфекции, при полинозе, ну и одновременно способствует очищению воздуха в помещении. Вот. Не, это средство единственное, что оно не брызгается в полосы рта и в полос носа. Всем известная масса 33 трав, которая содержит большое количество эфирных масел. Основное действие этого масла это иммуностимулирующее, иммуномоделирующие действия. Используется оно различными способами. Это и холодные горя горячие ингаляции, это традиционная лампа, арома ванны. Вот. Это масло можно использовать даже внутрь. Одну-две капли на кусочек сахара рассасывать в полость рта. Это эффективное средство борьбы для профилактики вирусных инфекций и для борьбы уже с имеющимися заболеваниями. Эфирное масло чайного дерева обладает очень широким спектром действия и как средство профилактики, и как средство коррекции вирусных инфекций. Надо сказать, что наиболее активные компоненты – это терпены чайного дерева обладающий э, широким спектром антибактериального и противовирусного действия, одновременно э, сопровождает борьбе с грибковыми инфекциями, сопутствующими, с вирусом герпеса, особенно папилломы, и вот последние данные о борьбе с коронавирусной инфекцией, обладает выраженным противоспалительным, противоаллергическим, иммуностимулирующим и успокаивающим действием. Лавандовое масло, всем известно, оно не только приятно а, на восприятие. А, основное назначение лавандового масла – это выраженное иммуномодулирующее и противовоспалительное действие. Одновременно масло лаванды обладает широким антиоксидантным действием и противострессорным эффектом, что позволяет больным а, либо профилактировать инфекции вирусной, либо эффективно справляться а, с этими заболеваниями уменьшая риск развития осложнений. Эфирное масло эвкалиптом, мы уже говорили о нем э, в спреях, это э, довольно эффективное средство борьбы при респираторных инфекциях, поражающих верхние, нижние и средние дыхательные пути, и особенно эффективное оно оказалось при коронавирусной инфекции. Масло обладает широким спектром противовоспалительного действия в отношении бактерий, грибков и вирусов, жаропонижающим действием, макроторазжижающим действием, отхаркивающим действием, но и одновременно, надо сказать, что это средство с выраженным иммуномодулирующим эффектом. Спектр действия широкий, в данном случае мы с вами говорим о профилактике и коррекции респираторных инфекций, поэтому это масло будет стоять на одном из первых мест борьбы с профилактикой коронавирусной инфекции. Надо сказать, что в программу профилактики респираторных вирусных инфекций входит ряд мероприятий. Первое ⁇ это аромопрофилактика. Как раз мы говорили об эфирных маслах. Она применяется э, сезонно, тогда, когда количество эфирных масел в воздухе уменьшается. Это, как правило, с сентябрь и октябрь месяц. Вот, поэтому аромотерапия начинает уже начиная с этого времени. Это иммуномодуляция, э, посредством применения иммунфита, мы о нем уже говорили. И это иммуностимуляция посредством применения витаминно-минеральных комплексов, таких как черниковитал, яблочный уксус, комплекс витамины АЗ-Компакт ну и, и одновременно пробиотика флоромакса, который через систему пищеварения способствует стимулированию иммунной системы. Важным фактором является профилактика посредством витаминов, мы об этом уже говорили, и начинаться она должна уже сентября месяца. Обязательно является иммунопрофилактика посредством витаминов у всех людей, всех категорий, начиная с ноября месяца. Так выглядит алгоритм профилактики эфирных, респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции. На первом месте мы с вами говорим, конечно, об экстракте грифрутовых косточек и иммуномодуляторе иммунфита и сопутствующем применении ацероллы, как фоновое использование омега-3-жирных кислот посредством витал-плюса и омега-3-форте, как базовым использование витамино-минерального комплекса бодрости на весь день, ну и эфирной терапии. Так как у всех людей Особенно а, при наличии хронических воспалительных заболеваний имеется дисбиоза кишечника, то а, сюда рекомендуют в комплекс применять еще пробиотики, в частности, флоромакс. Ну а из эфирных масел, мы уже с вами говорили: это экстрактрутовых косточек, новый гигиенический спрей спрей мама-мия, эфирные масла, о которых мы тоже с вами говорили. Ну а из новых это гигиенический спрей Go-Away. Гигея и эфирное масло ладана. Мы с вами поговорили о респираторных вирусных инфекциях, о пути распространения инфекций, средствах и методах профилактики этих инфекций. Надо сказать, что соблюдение профилактических гигиенических мероприятий, использование. Средств компании ВАСАД для профилактики респираторных вирусных инфекций и коронавирусных инфекций позволит, безусловно, снизить заболеваемость респираторными инфекциями и коронавирусной инфекцией, повысить сопротивляемость организма к другим инфекциям, ну и решить проблему с сезонным гиповитаминозом, а в общем-то оздоровить наше население.